Всем привет, с вами Ром. Сегодня мы играем в Дунинг Продолжим играть. Блин, у меня сейчас такая сложная миссия, я уже в третий раз пытаюсь ее снять. Там потому что так сложно, там надо зомби отвлечь этими взрывопакетами. У меня их было 12, но я их растратила. Я думала, они сохранятся, а они не сохранились. А этими еще надо их очень внимательно привлечь, чтобы... Самое сложное есть тут у них машины. Ой, а че у, а у меня так мало жизни? А, с того раза еще остались. Так, right no у меня нету. У меня мало жизни, но как вы видите, у меня ничего нет. А что для аптечки, кстати, надо? Что для птички надо? У меня даже алкоголя и марли нету. Хотя я не помню, как она даже выглядит. О, что. Чтобы повысить уровень ловкости, забирайтесь на высоту, прыгайте, бегайте, используйте навыки из дерева, и, из дерева ловкости. Активный навык уклонения, как мне его использовать? Или просто иногда купить можно навык? А сколько он стоит? Покажи. Сколько стоит? Ну ладно. Да, я его купил за бесплатно. А, -а, -а. Я понял, этот навык за очки навыков дается, и теперь мы можем хоть каким-то, может быть, совсем малюсеньким образом уклониться от Я уже, кстати, взял трубу. Ой, простую трубу. Я взял, взял простую трубу, но, как вы видите, она уже не в самом лучшем состоянии. Давайте ее починим, только как это, я не знаю. у нас ломается, <реклама> я знаю, что у меня мало продуктов здоровья. Ой, каких продуктов у <реклама> меня мало здоровья? Да, 25 здоровья. Просто зомби несколько раз ранили. О, фу. А, мне только... Э, там, значит, можно справиться с помощью четырех взрыв-пакетов. Так. Давайте туда киданем. У меня один раз зомби взял и поджарился. Он через дом. Так, мы должны... Только надо подождать момента, когда все зомби отойдут и поставить это что-то дело. Ну, тот зомби не отреагировал. Иди тоже туда. Сейчас зомби через машину могут полезть. Да куда вы идете? Давайте отходите быстрее от машины. Стойте, я вас привлеку наоборот. Двое сгорело, еще горите, горите, горите. Ой, ой, ой, ой, зомби, извини, я тебя задел, тебе наверное было больно, извини, что толкнул, извини, больше не буду. Так, я помню, этот зомби просто взял, вылез и упал. Эй, ты, иди сюда, иди, иди, до, до, до да, да, правильно, правильно делаешь. Давай, давай, давай, прыгай, все. Все сдох. А не, не сдох. Ну зато на одного противника здесь меньше будет. Хотя нет, только больше. Как я потом, если что, назад вернусь? Так. Ну у меня зомби, кстати, на удивление ни разу не ранили. О, смотрите, смотрите. Я привлёк парочку зомби, теперь будет меньше зомби возле тех машин. Ну это те машины, помните, как в каком-то именно, я не помню, выпуске. Кизалась. Фух. Я не помню, в каком это уже выпуске было тоже цель с машиной. Давайте сначала найдем покушать. Блин, кушать нету. Надо покушать срочно. О, сундук, сучу. Сундучок. Что в нем? Что, что в нем? Да блин, я находил, помню, когда-то еду. Блин, заперто. Ладно. Это жестокие меры. Спарта! Ну, блин, не работает. Что ж такое? Стойте. я бы мог залезть уже давно к зомбаку и спустить его вот так и все и он такой да блин куда ты залез не надо было сюда залезать это вредно надо было сюда залезть там может быть тоже еда Ой. я не знал, что так можно Ой, так Блин, а я и не знал, что так можно Прикиньте Ладно, мне сейчас не до этого Мне надо кушать Может всегда находиться вкусная еда Так, э это -то, значит я просматриваю Ой, здрасте Да и знаю же, у меня мало продуктов. Ой, каких продуктов? У меня мало здоровья. Отстань уже, ты от меня. Так у нас простая труба с ней еще три. Так, она еще 39 урона. У нас еще одна простая труба, но у нее 24 урона. Я знаю, как отвлечь зомби. У меня только одна осталась, я боюсь, что мне в этот раз не повезет. Но я так и продукты не поискал там внизу. Но я боюсь туда спускаться, так как видите, там, тем более все за меня кто-то обшарит. Мне туда вниз не попасть. Надо только... А, не, вот, Только мне надо не на крышу. Мне надо не на крышу, а просто туда. Туда. Вс ⁇ фух. Ой. Так зачем так бежать? Я же не успеваю контрол и назад нажать, чтобы ты не бежал. Так, кушать, кушать. Где кушать? Я раньше помню, часто тут было кушание. Что, где где, где еще? Ой! А не-не-не-не, смотрите, помогай. Все. Давай-давай-давай, пока не укусили. Car, uh -huh. like you, давай, залазь-залазь. Залазь. Все. How... Oh, Фух, это было сложно. Нам теперь аж туда идти. Ну, просто пропаркурим там, но <coughs> ну, просто дело в том, что 25 жизней. Ну ладно. <coughs> всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Фильм, всем пока. Извините, что выпуск такой маленький, только одну миссию прошли. Ну просто мне как бы сейчас почему-то очень все запутано с гигабайтами, потому что видео сейчас у меня долго стали идти. Из-за этого, конечно, много гигабайтов у меня отнимает когда у меня мало гигабайтов, у меня комп, у всех явно, когда один гигабайт, у меня даже один гигабайт был, у всех явно ко с компом были вообще ужасные лаги. Так что быстро там поудалял видео, какие уже успел повылаживать. Ну и поэтому я пока такие видео буду коротенькие снимать, чтобы много места не занимали. Ладно, не буду тянуть. Всем пока. С вами был Рома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да я знаю про аптечку.